Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! А вы любите капусту? Я люблю! И это блюдо готовлю часто. Это очень вкусно, а работы почти никакой. Итак, нашинковать капусту и морковь как можно мельче. У меня совойская, очень мягкая и нежная капуста, поэтому предварительно тушить ее не нужно. Посолить и перемешать капусту и морковь между собой, добавить травы и специи по вкусу. В таком виде поместить начинку на дно формы, уплотнить. Лучше всего на дно формы сначала налить небольшое количество теста, а затем укладывать начинку. Попробовала такой вариант, мне понравилось меньше. Далее тесто. Яйца, сметану и майонез присолить. Влить растительное масло, все перемешать до однородной консистенции. В муку всыпать разрыхлитель и просеять их в жидкую массу. Замесить тесто, как на оладьи. В конце влить немного уксуса или лимонного сока и перемешать. Залить капусту полученным тестом, разровнять и проткнуть вилкой в нескольких местах. Верх пирога можно присыпать кунжутом. Выпекается он при температуре 180 градусов около 45 минут. До чего мягкий, воздушный получается этот пирог! а капуста придает ему еще и сочности. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями. А я вам говорю, бон аппетит и абьенто!